Здорово, зрители психфака Немиркин! Большое спасибо всем вам за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете, позволяя нам проводить очередные исследования в области повседневной психологии. Так что давайте же продолжим. Бывали ли у вас такие дни, когда вы просто не можете ничего делать? Вы просыпаетесь поздно, и это накладывает тень на весь остальной день. У каждого бывают такие дни. Но что делать, если вы не можете выбраться из сложившейся ситуации? Как бы вы ни старались? Если вы обнаружили, что большинство ваших дней такие же, то, скорее всего, вы сами себя саботируете. Разрушение собственного потенциального успеха – это не просто безобидный побочный продукт низкой самооценки. Самосаботаж может нанести огромный ущерб вашим отношениям, здоровью, финансам и карьере. Итак, давайте рассмотрим семь основных признаков самосаботажа. Первый: Вы слишком строги к себе. Вы постоянно принижаете себя или придираетесь ко всему, что делаете? Способны ли вы забыть о своих ошибках или продолжаете повторять все, что сделали не так? Если что-то из этого звучит знакомо, вы можете саботировать себя, будучи перфекционистом. Самоориентированный перфекционизм или вера в то, что вы должны быть совершенны, несмотря ни на что, часто вызывает у человека чувство, что он никогда не будет достаточно хорош. Это происходит потому, что конечная цель совершенства часто нереальна. Неудивительно, что постоянное ощущение того, что вы не соответствуете требованиям, приводит к снижению самооценки и повышению чувства неудачи. Боязнь совершить ошибку парализует вас и мешает сделать хоть один продуктивный шаг вперед. Чрезмерная самокритичность также может навредить вашему психическому здоровью, вызывая чувство одиночества и беспомощности, тревогу и депрессию. Во-вторых, вы быстро замечаете негатив. Разбираете ли вы ситуацию на части, пока не найдете все недостатки? Удивляетесь ли вы, когда ваши планы реализуются? Если вам это знакомо, то вы можете портить свои взаимоотношения своим пессимистичным взглядом. Пессимизм не только саботирует ваши цели и отношения, но и может быть вреден для вашего здоровья. Исследование, проведенное Панка Лайненом, показало, что вероятность смерти от ишемической болезни сердца у людей, называющих себя пессимистами, в 2,2 раза выше, чем у более нейтральных или оптимистически настроенных участников. Номер три. Вы ждете до последней минуты. Обычно вы дожидаетесь ночи, чтобы написать реферат, и откладываете на последнюю минуту подготовку к празднику. Прокрастинировать или откладывать выполнение задачи до последнего часа легко, если вы чувствуете себя перегруженным, уставшим, морально истощенным или просто ленитесь. Избегать выполнения задачи, потому что вам просто не хочется этим заниматься, время от времени нормально. Однако если регулярно поддаваться этому чувству безделья, это может сдерживать вас во многих сферах вашей жизни. В итоге вы останетесь недовольны всем, что делаете, будь то учеба или работа. Исследования показывают, что люди, которые называют себя обычными прокрастинаторами, отмечают более высокий уровень стресса и тревожности. Они также более склонны к депрессии. В-четвертых, вы организованы. Что происходит, когда беспорядок становится вашей нормой? Вы постоянно опаздываете или пропускаете сроки? Если вам кажется, что в вашей жизни все наперекосяк, возможно, вы саботируете себя по разным причинам. Это снижает вашу самооценку. Кроме того, вы теряете то, что вам действительно нужно и важно. Ощущение потерянности, которое возникает при беспорядке, может привести к эмоциональному расстройству, а также усилить чувство депрессии и безнадежности. Исследования показывают, что чрезмерная неорганизованность и суета могут вызывать у людей чувство стресса и дискомфорта. У людей, которые описывают свои дома как захламленные, как правило, выше уровень гормона стресса – кортизола. Высокий уровень кортизола связан с такими заболеваниями, как воспаление и повышенный уровень сахара в крови. Номер пять. Вы чувствуете себя обманщиком. Вы умеете сомневаться в себе и своих способностях? Вам трудно похвалить себя за успехи? Если да, то это указывает на синдром самозванца. Ощущая себя неудачником может привести к серьезному самоуничижению. Например, вы не пытаетесь получить желаемую работу, повышение, должность или взаимоотношения, или не обращаетесь к другим людям потому что вам часто кажется, что никто не хочет слушать. Что вы хотите сказать? Вы не соблюдаете свои собственные границы и не говорите за себя, когда другие плохо с вами обращаются, часто играя на мелочах, потому что вам кажется, что другие просто терпят вас. В-шестых, вы переусердствуете. Оказывается, постоянное выполнение лишних дел может негативно сказаться на вашем психическом здоровье. Чрезмерные обязательства приводят к самосаботажу различными способами. Например, если вы берете на себя слишком много, это приводит к тому, что вы не можете закончить все начатое. Чувство вины и обязанности, связанное с чрезмерной ответственностью, затрудняет отстаивание своих интересов и установление здоровых границ. Чрезмерная ответственность заставляет вас постоянно ставить себя на последнее место, что только усугубляет стресс. Чрезмерная ответственность делает вас открытым для постоянных просьб сделать еще одно дело, сделать еще чуть-чуть. И номер семь. Вы перегорели. Вы стали немного забывчивы в последнее время? Может быть, на работе вы допускаете больше ошибок, чем обычно? Жизнь в состоянии постоянного стресса и истощения может привести к тому, что врачи называют выгоранием. Выгорание похоже на ощущение, когда постоянно буксуешь на сырой земле или пытаешься свести машину без масла. Постоянный стресс и истощение от выгорания могут привести к серьезному самосаботажу, например, к психическим и физическим заболеваниям, проблемам в отношениях и даже к финансовому ущербу. Болит ли у вас голова по дороге на урок физики или на работу? Головные боли, боли в животе, несварение желудка или странные физические симптомы, которые вы чувствуете? Возможно, они говорят вам о том, что нужно нажать на тормоза и подумать о том, сколько усилий вы прикладываете для этого. Большинство из нас, вероятно, могут время от времени сталкиваться со многими вещами из этого списка. Это нормальные мысли, чувства и поведение. Однако, если вам кажется, что что-то из этого списка описывает вас в большинстве случаев, вы должны подумать о том, что может способствовать тому, чтобы вы встали на свой собственный путь. Просто знайте, что как бы вы ни решили бороться с самосаботажем, результат стоит того. Мы надеемся, что смогли дать вам некоторое представление о некоторых признаках того, что вы можете заниматься самоуничижением. Применимы ли к вам какие-либо из них? Ко мне они определенно применимы. Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео интересным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и подписаться, а также поделиться им с теми, кому оно может быть полезно. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.